Добрый день! Что вы делаете? Отключаем. А? Отключаем. Почему? Не а, неуклад. А, а является основанием для отключения? То, что вы не надо платить, просто... Я не употребляю. Нет, вы его... Это дом, дом употребляет. А, какое ты имеешь право нас ты давай представься кто ты ты пришел ко мне отключать и да кто вы такие представьтесь пожалуйста есть ли у вас наряд документ о том что отключить а? все вопросы в раз вы берете ответственность на себя да ребята не, ну вы сейчас приехали, у вас наряд должен быть. Я Где он? Кем подписан наряд? Я не обязан, да? Вы не обязаны, да? Нет. Это вы что ли продаете мне электроэнергию? Вы когда-нибудь делали? Не, не, я работник. Ты работник? Да, а что ты -то не, тогда я не непонятно? Я работаю на пример энергии. Вы мы же, вы же понимаете, что вы не имеете права это делать. Раз мы приехали, значит, Раз вы приехали, вы никаких документов ничего не предоставили. А сейчас трудно представиться, что ли? Вы же, вы же ответственные люди пришли. Я хочу доказать, что вы не имеете права отключать. А, подайте в суд. А вы, а вы что не подали в суд? А что вы не подали в суд, чтобы сделать меня должником сначала? это зачем? Да вы, вы, мне вы... платите за свет. А -а -а. Я с вами контракт сделал. Нет, я исполнитель работы. Я негде делал контракт. Идите к вот идите вопросы, к ним задавайте. Но, но все равно вы приехали сейчас, вы должны предоставить основания, ребята. Я же не Знаете, говорю, что я вы не, зашел не имеете. К вам Здесь, двор, если вы имеете право отключать. Мы имеем права. Я полное право. А по на все есть. Значит, вы берете на себя ответственность, да? За то, что вы сейчас отключаете человека от жизнеобеспечивающего обеспечивающей А премьер энергии это кто? Это кто? Частная компания? Вы же работаете в частной компании, правильно я понимаю? Да, вам, там, вот, уважаемые друзья. Без предоставления каких-либо правоустанавливающих документов люди берут ответственность на себя. А вы им скажите, чтобы не платили сколько времени? Отключать. Человека от жизни обеспечивать. За меня встать. платит государство, ребята. А все вы работаете на частных плане да? Вот все люди платят за или вот, за, газ, за, за Кому платят? Вы же знаете, куда уходят деньги, которые люди платят? Да, давайте я РНТВ не смотрю, я мне как-то... А, вы РНТВ... Вы, вы сейчас реальной жизнью занимаетесь А РНТВ не смотрите да. Потому что вам это не, не надо Хорошо дела, Все равно все, все все равно, вы будете Отвечать за это дело Для вас это бесследно не пройдет Вы понимаете, прекрасно это Потому что вы за, за определенные Деньги за зарплату Продаете честь, свое достоинство. А улыбайтесь, ладно. Будем, будем смотреть дальше, что будет. Приехали две машины. Вот номера. Все равно их просмотрим. Люди берут ответственность на себя Профессионалы Вообще, ни закона, ни конституция, ни, ни права человека Ничего их не интересует, беспредельщики Бандиты не, не представились Кто вы такие? Посмотрим Дальше что будет у нас работает премьера представиться не хотят беспредельно чуть и все Это известные опречники Они просто работают, выполняют свою работу а закон их не касается Раз вы считаете, За что вы, спорите, вы, вы, вы поступаете законно, справедливо? Вы меня Я вам не ответил, не отвечу на ваш вопрос. Я не отвечу. <свы> вы могли бы ответить, но вы Я же не хотите. Также вы можете ответить, как и отключаете. Вы то же самое делаете сейчас. Это ваша работа. Раз вы отключаете, вы должны подтвердить ваше отключение. И все. А вы ничем не подтверждаете, это просто бандитизм называется. Пришли, залезли, отключили, не предоставив ничего. Как это по-вашему? Как это называется? Вот идите в суд, подайте. В чем проблема? Не Зачем вам, вы, вы любите поспорить с кем-то, я не понимаю. Если в рамках закона, вы идите, дадите, подойдите в суд. А вы же не вы, не в рамках вы если вы, правы, вы выиграете суд. В чем проблема? Вы, вы же не в рамках закона. Прежде чем человека отключить, его да, надо будет тоже в суде сделать Будь должником, по а вот потом его, да, должно быть обилизации. решение подайте суда, правильно? Что мы не правы, что вы правы. Ну подадим и это то, соответственно. Что, я просто откуда? с вами говорю да, о том, что вы, вы, вы, переходите, вот по горло. вы переходите грани, <рис> да, рамки до суда. Да, да, да, да. Вы, если считаете себя правым, можете полностью подать апелляцию в суд и вам уже там скажем. Так, для того, чтобы отключить, сначала должно быть подтверждение суда о том, что я не платильщик, злостный. Ну вот, едете, сейчас в РЭС, вам что-то не ответит, в суд подайте, все, там разберутся. Зачем вы мне задаете такие вопросы, которые я не причастен? Я с вами контракт оформил. Не, ну вы Нет. пришли, наряд на этот адрес, правильно? Не, да. Подтвердите. Это моя работа. Подтвердите. Вот, вот у вас должен быть наряд, подписанный, кем-то подписанный. Так получается, что вы... Просто как бандиты отключают. И все. По-другому это нельзя назвать. Вы же не можете подтвердить. На основании какого документа? На основании какого решения? Был наряд, постановление, решение. Должно быть что-то. А это произвол называется. Вы чужими руками... Чужими мыслями, мозгами, своими руками Делайте себе хуже Чего не отключайте? решились. Мои уговоры были тщатны. предоставили соответствующий документ Просто приехали и отключали Как у себя дома Как будто это просто автомат Отключить и все Это произвол Это бандитизм По-другому это назвать не возможно. Берет ответственность человек За весь свой род до седьмого поколения Думаю, это получит благодарность. лица. Все, провод отключен, он сматывает и кидает его двор. Все, человек исполнил свой долг за зарплату. А законы на законы наплевать.